Привет, как тебя зовут? Привет, ты, я Лилия. А сколько тебе лет, Лиля? Мне семнадцать. Ты, значит, еще учишься в школе. А скажи, откуда ты родом? В какой стране ты родилась? Я из Азербайджана. Но живешь? В какой стране? Я живу в Украине. А Лиля, на каких языках ты можешь говорить? Я могу говорить на нескольких языках. В частности, это русский, украинский, английский, мой родной язык удинский. Mm. А, то есть твой родной язык удинский.